22 июня 22 года Добрый день Здравствуйте Без рамки как можно? Все С помощью ручного металлотки А что не объяснили? Нет. Мужчина. Паспорт можно у нас У меня нету. Нет паспорта с сегодня. А как а тут По земле? Да что тут? Марс. Не хочу. Почему? Чего? Ну, Что-то у вас там интересно. Игра. Да. да. Покрыть паспорт. Не хочу. А если вы не идут, каким себя представляете? Значит, они открыты, любой можно зайти. Или закрыть. Точните. Угу. Хорошо. Я думаю, что... Он... Нет. Ну, значит, не мы... выключаем. Вы не по, по, дел... ну, вы по сторонам поделали. Ну так? Если бы не по сторонам поделали, то процесс бы вас не допускает. На каком основании? Можно уточнить? не да, в личность вашу, как установить? Никак. Так, услышите, может я вас услышать? Как услышите, не предусмотрено личность? что судья сейчас нарушает закон он сейчас совершает преступление, не пускает слушателя а вы участвуете Покажите в этом преступлении? надо испуг что сейчас вы этим законом вас испугать можно так вы показываете я насмешу на прошло вы тут всех насмешили еще и меня к тому же я слышу что вы смеетесь показываете паспорт а что это Обязанный вот что-то. А Нет, а вы свой покажите мне. У меня вот написано. написано. Я даже не знаю, что вы это увидите. Я английского, к сожалению, не читаю. А я ближе не умею читать. Почему вы мне не показываете паспорт? Так, А что с процессом не подскажете? Идет процесс. А как на него зайти? Зайти как послушать? Нет, я имею в виду слушателям, как зайти? Почему никак? Процесс уже начался, подскажите, пожалуйста. Да, Я совещательный пункт рассматриваю вопрос об отводе. А -а -а. Не подскажите, кто отвод ему заявил? <звук> Нет. Вы ошибаетесь? Там заявил мужчина. А, мужчина. То есть отвод мужчины можно рассматривать, а допускать мужчину нельзя, да? Как это странно получается у вас? <звук> Швёрок на выбор, вы а поясните судье, что он заблуждается. В некотором царстве все наоборот. Подскажите, заседание открытое у вас? Подождите в коридоре. Подождать чего? Не подождите в коридоре. Заседание идет уже? Нет? Заседание идет. А, открытое и закрытое? Заседание открытое. Когда могу посидеть, да? Нет, вы не можете посидеть, пожалуйста, покиньте помещение. А с чего ли ради? Вы не поняли? Заседание открыто или нет? Вы не поняли, уважаемые. Заседание открыто. Открыто. Открытое. А вы кто? Мужчина. Ну, Покиньте помещение, пожалуйста. Слушателям нельзя тут присутствовать? Слушателям можно, которые законным образом проникли. Законным образом проникли в здание. А хорошо. Не знаю, кто? Ну хорошо. Я же проник так? Завтра проникли. Вы кто? Мужчина. Мужчина? Но ну, вижу, что вроде не женщина. Заявление прошу рассмотреть в отсутствии. Заявление прошу рассмотреть в отсутствии. Распределение суда по заявлению об вослоге. Посмотрение дела по существу суда играет окончено. Для принятия решения удаляется в совещательную помощь. У вас судебное пожалуйста, поднимите. Минуты не прошло, а вы закончили. Я быстро читаю. А видео посмотреть. Вы талант. Большой талант. Быстрый судья у нас, так называемый. Девушка, вы не участвуйте в преступлениях в дальнейшем. А то на вас это плохо кажется в жизни. Особенно в душе вашей.